Добрый день, господа! Помним, да, что у нас изменялся порядок, вернее, правила пересечения государственной границы и изменялся перечень документов, которым подтверждается инвалидность. Вот И для того, чтобы человека с инвалидностью вывести и выехать вместе с ним за границу, нужно было показывать Определенные документы, да, раньше это было достаточно довидки э, до акту огляду медико-социальной экспертной комиссии, да, МСЭК, э, потом ее убрали и сейчас этот абзац 2, пункта 2.2.1 этих правил э, выписан таким образом, что лица с инвалидностью при наличии удостоверения, которое подтверждает соответствующий статус, то есть группу, да, или ребенок с инвалидностью до 18 лет, или пенсионное удостоверение или удостоверение, которое подтверждает назначение социальной помощи в соответствии за законом о государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства детям с инвалидностью. Следующее: о государственной социальной помощи лицам, которые не имеют права на пенсию и лицам с инвалидностью, в которых указана группа и причину инвалидности или справки для получения э, льгот лицами с инвалидностью, которые не имеют права на пенсию или социальную помощь по форме, утвержденной Министерством социальной политики. Далее документы, которые подтверждают инвалидность. И так оно по, всему этом, по всем этим правилам. Потом встречаются документы, которые подтверждают инвалидность. О всех вот этих вот способах получения удостоверения я снимал видео, я его добавлю. Но забыл об одном и не думал, что вообще это какая-то проблема может быть. Но сегодня ко мне обратился человек за консультацией. Он обратился в Управление труда и социальной защиты населения по месту своего жительства в городе Николаеве. С целью получить как раз вот эту вот справку. Вот, о получении э, льгот лицами с инвалидностью, которые не имеют права на пенсию или социальную помощь по форме, которая утверждена Министерством социальной политики. Так вот, э, ну, э, у него не было другой возможности, да, э, права на получение, там, пенсии и так далее, льгот. Он хотел получить эту справку. И что вы знаете, если мы ответили в этом управлении туда социальной защиты? Мы не знаем говорит о такой справке. Представляете? Да, это не первый раз, когда они должны знать, но не знают, но все просто, все просто, ну не знаю, можно просто даже взять этот, название этой справки, вбить в угол и вам в гугле первая или вторая или третья ссылка будет э, порядок, который утвержден Министерством Юстиции, вернее зарегистрирован Министерством Юстиции, а приказом утвержден э, Министерством Социальной Политики Украины. Согласно этого порядка, выдается эта форма и порядок, вот все просто. Написано, кто выдает, когда выдает, ну, например, кем выдается справка. Справка выдается структурными подразделениями социальной защиты населения районных-районных в -районных города, городах Киева, Севастополя, государственных администраций, исполнительными органами городских советов по месту проживания инвалидом, которые не имеют права на пенсию или социальную помощь или их законным представителям. То есть даже по доверенности лицо может. Вот справка выдается бесплатно на основании заявления инвалида э, или его законного представителя по образцу. Образец вот в додатках. Вот заява, которую распечатаешь, подаешь. К заяве что нужно? Копия паспорта, или если представитель, копия паспорта представителя и документы, которые подтверждают его полномочия. Копия справки к акту осмотра медико-социальной экспертной комиссии по форме. Ну, вот это вот МСЭК, да. И одна фотография цветная размером 3,5 на 4,5 сантиметра. Ну, тут пишут, вот это инвалида, мне не нравится. Это человек с инвалидностью, правильно так. вот И все, и вот в течение пяти дней они должны либо выдать... Либо отказать. Все Основанием для выдачи не является ни их незнание, а подача недостоверных данных. Все, то есть возникновение права у лица на социальную помощь. Все, если они выявляют, что есть право, они отказывают. Всего доброго, подписывайтесь, делитесь этим видео, пишите свои комментарии.